ребята всем привет с вами роман шкудер компания force life специально для компании Amarkets. сегодня очередной обзор рынка криптовалют на платформе Amarkets metatrader 5 значит что сегодня мы ребята будем смотреть сразу давайте к делу не будем долго тянуть значит у нас видите 25 тысяч все-таки цена не смогла пробить там были новости еще разные по силвергейту там что это не там банкрот и так далее это там большая как банк да, криптовалютами который занимается и так ну вот, вот эти нюансы они подтянули цену вниз пока что ребята мы не пошли ниже 21 300 тенденция пока восходящая то есть, то есть тут если говорить о том что вот если мы будем закрепление ниже вот этой зоны тогда будет плохо это и вот это, вот, то есть вот зона там 2500-21300, если пойдет ниже, я думаю, что ну, может быть такое, что цена пойдет дальше вниз. То есть мы пока не увидим разворота и, и, и цена может еще консолидироваться там какое-то время, посмотрим, как будет в итоге. Но, ребят, если, там, если посмотреть по статистике, у нас обычно март месяц там в минусе, по статистике крипты имею в виду за года и там свечи бывают такое, что они может, могут сходить еще ниже типа сюда где-то может там 18700 и потом резко восстановиться такое тоже может быть пока что я не рекомендую сильно лезть в рынок пусть вот протестирует вот этот уровень остановится что можно будет смотреть пока что эта тенденция ребята вниз направлена если мы сейчас ждем уровень 21300 вот от него нужно отталкиваться на данный момент по битку понаблюдать. То есть не за, ну, как бы рекомендация не заходить. Вы уже сами смотрите, там, кому хочется, но я пока не лезу. От Ада, интересно, тоже, ребят, прошла с, 20, с 42 до уже там сколько у нас? Уже 31. То есть если пойдет где-то 29, вот там уже можно будет рассмотреть, ребят. Это хорошая какая коррекция, хотя бы на технический отскок можно рассмотреть. То есть просто, чтобы цена отскочила, я уже не говорю там каком-то росте, можно какой-то отскок там 10-15%-20% словить в обратную сторону. То есть достаточно мы много упали без откатов, ребят, смотрите, то есть есть такая некая перепроданность на рынке, немножко рынок остыл после этого роста, это хорошо. То есть без роста не бывает падения и также без падений бывает рост. Это вот закономерность. То есть, а, да, смотрим 29, может быть даже там 30, если будет остановочка, где-то на 4-часовике, например. Но не уже, видите, очень сильное такое движение. Я думаю, что может очень легко восстановиться. Ребята, извините, у нас там ремонты идут наверху, где-то ваш новый дом. Поэтому может быть немножечко слышно. Вам. Но это.. Временная такая тема. Просто когда как раз хочу записать видео, начинается ремонт, как обычно. То есть, но ну мы все равно его сделаем. Это как, как бы не хотелось кому-то, но я его сделаем. Смотрите, BNB хороший уровень был 335. Вот он хороший уровень. Кстати, надо его тоже отметить. Вот этот уровень 335. Если его откатились и вот сейчас тоже, смотрите, вот стоит где-то 281. Он такой себе, конечно, но что-то стоит. Смотрите, в целом неплохо. В целом неплохо, как бы от него тоже можно что-то рассмотреть, уже там 5 дней стоят, сильнее рынка, намного выглядит, потому что он не идет ниже. Может быть отсюда что-то произойдет, то есть вот отсюда можно рассмотреть со стопом ниже 280 там и 9. Дальше, что у нас еще Dot, Дот. дотик, дотик, дотик тоже снизился с 7 и 8 до 5 и 5. В целом, тут уже уровень был, его немножечко даже пробили. Такое бывает, ребят. Может быть, будет восстановление. Хорошее снижение, без откатов. То есть, получается, мы здесь сколько? Ну Если 80 копеек взять, это будет 10%. А мы прошли вниз уже 2 доллара. Ну, то есть 2 чем-то. Почти 30%, ребята, снижение здесь. 30% снижение, хорошая коррекция. Нормальная. Может быть, точкой на отскок, хотя бы можно 10-15% можно словить. эос ребята, смотрелся сильнее рынка. Я, кстати, у меня там долгосрочная позиция, уже бог знает когда, я, ну не знаю, будет этот, сейчас посмотрим. Мы брали где-то вот здесь еще, вот тут добирали, потом это было движение, не выходили, потому что маловато был, прошел с такой консолидацией, он все слил, как бы и мы сидим еще дальше. Ну это уже долгосрочная позиция, там есть несколько тысяч от EOS. И посмотрим. Думаю, где-то на 15 там, долларов, 14 буду часть скрыть, там посмотрим. Может быть и все. Что-то он вообще не, какой-то не ликвид, вообще ни не тренда нет, посмотрите. ну вообще никуда не ходит. Какое-то движение дал и все. То есть на данный момент, что по нему. Я бы смотрел где-то от зоны 1 доллар, да, ну пока что вот здесь вот такое себе. То есть я бы пока не лез сюда. По эфиру, видите, все-таки не смогли мы закрепиться 660, 1662. Вот был уровень, с которого было снижение, была попытка закрепиться обратно, потом ретест снизу и пошли. Но хотя, видите, и вниз он не идет. Как бы Я бы смотрел где-то 1470, ну, конечно, лучше 1350, но не факт, что туда пойдет. 1470 можно рассмотреть какой-то лангец, если там будет остановочка, вот тут, вот консолидация и потом будет движение. Если будет, пока что он высоко. То есть пока я бы еще не поднял, да, может он сходит, но хотя он сильнее рынка, но я бы пока бы, ребята, сильно тут не лез. Плюс еще у нас пятница на носу там и так далее. Посмотрим, как Америка будет закрываться на выходные. Сейчас многое от Америки зависит, потому что корреляция прямая есть. И все. Значит, что по лайту. Лайт у нас халвинг скорость. Все-таки все равно снижение. Но лайт, ребята, очень хорошо по тренду. Поэтому тут можно рассмотреть. Вот, например, от 81. Вот здесь вот точка была тоже разворота. Можно, кстати, уровень даже там нарисовать. Вот смотрите. Вот здесь вот. Очень неплохо, можно 81.5, если еще постоит, потому что одна свеча не информативна, надо хотя бы еще одну, и тогда что-то можно рассмотреть на второй или на третий, что-то глянуть. То есть завтра, послезавтра, если будет все хорошо, будет удерживать, можно рассмотреть лангет со стопом ниже уровня и с целью 90-95, плюс-минус. То есть много не надо брать, потому что непонятно, что будет. Может быть и 103 сюда может пойти и так далее. Вот так вот. Но пока что Light очень неплохо. Хорошая тут идея. Вот Light это можно на листик посмотреть. Что у нас по S&P? По S&P локально, видите, было какой-то пробой линии э, такого локального тренда. Но не идет он в ниже. Э, но ну, глобальную линию нисходящего тренда пробили. Оттестировали почти сверху, видите. И пока неплохо. Но в целом, ребята, здесь уже с 2021 года раньше. Тут тренд как бы уже и нету тренда того. То Если мы возьмем вот этот вот уровень хая, да. Это было в ноябре, если не ошибаюсь, 2021 года, да? Да, 21, уже больше года. Это вот вниз как бы с боковиком. Ну нету тут такого направления движения с перехай. То есть пока тренд тут такой. Ну конечно, очень много прошли уже за последние года, года, скажем так. Тренд начался в 2009 году. Вот и ребята на рынке с 2009 года и тренд на этом э, S&P с 2009 года. Видите, тут был откуп, потом здесь, и вот здесь было еще объем. Видите, огромный на хаю. Но это нехорошему, скажем так, ребят. Это нехорошему. Непонятно, что там будет. Но я пока... Думаю, может оно и завалится где-то. Ну реально глобально очень сильно. Посмотрим. Пока что держится, пока что неплохо. Но ну, в целом как бы такой себе. Салана, Ребят, Солана, помните, я говорил об этом. 26.3. Ребят, смотрите, как здесь круто отработал уровень. Очень просто круто. Зеркалка. Вот с истории. Кто знает, о чем я говорю. Да, вот ложный пробой. Опять за, закрепились и вниз. Видите, я говорил 26 и 35. Если будет закрепление выше, пойдем. Не смогли закрепиться, пошли вниз. В целом сейчас цена неплохая. 18. Я бы ждал где-то по 15, если бы я бы покупал по 15. Но не факт, что туда дойдут. Она уже и так с 27, можно сказать. Да, тут 27, наверное, вот этот уровень. Да. 27 до получается 18. Получается 9 долларов вниз. 9 долларов вниз это там больше 30%. Это много, ребят. Это уже где-то тут, плюс еще вот тут где-то уровень с истории если, а ну-ка мы сейчас посмотрим. Да, вот видите, была зеркалка и там где-то зона 20-18 есть зона уровня с истории. Поэтому, возможно, отсюда что-то будет. Но пока что информативности нету. Пока что только начинают там что-то останавливать. Но если будет какая-то точка там по 19, то можно в целом попробовать зайти с, от, с отскоком. Сразу повторяю, где-то 22-23 доллара с выходом. Дальше посмотрим. Но в долгосрок я жду где-то по 12-15, по если будет, буду смотреть долгосрок, пока что, пока что понаблюдаю, не буду лезть долгосрочно, потому что такое оно все какое-то млявое, я бы сказал. О, кстати, TRX, зашел до уровня, опять откатился, третий зеркальный уровень, 0.064,5, тоже стоит, Есть еще день-два, можно пробовать рассмотреть с целью 0.07, 10%, 10% плюс-минус наверх. Люман. На уровне, вы смотрите, кстати, Люман на уровне. Ну, немножко тут в распиле, но все-таки 0.08, да, 0.079,5. Здесь есть зона уровня. Если еще сможет закрыться, например, выше 0.08, будет неплохо. И тоже заход с целью роста 0.093. Вот сюда, не выше, потому что пока что все это, все это такое, вилами по воде, как говорится. То есть нет уверенности, что она дальше будет расти. XRP, ребят. XRP у нас пока что консолидируется. 0.35 здесь было что-то такое. Но видите, он еще, пока не будет там решения по сайку, думаю, что будет так стоять. Но набор здесь сумасшедший. Посмотрите просто. Набор сумасшедший. Я думаю, при выходе выше 0.52, вот сюда, вот, думаю, может пойти спокойно там на 1.5-1.6 доллара. Если вот это все коррекция. Ну и я бы посмотрел, бы, если хотите брать уже от 0.3. Если туда вернется, чтобы стоп можно было поставить вот сюда, допустим. Вот сюда 0.27. Там с половиной. То есть от 0.3 можно рассмотреть. Пока что он высоковато в долгосрок, если брать. А так здесь покупать внутри диапазона, ну это частями разве что, ребят. Я бы пока там сильно не спешил, хотя в любой момент может сорваться. В любой момент. У меня есть там позиция, тоже давно очень, еще по этому риплу, поэтому если пойдет, то будет нормально. Ну Но я думаю, если пойдет уже с этого, то может стоить там и 4, и 5, и 7 долларов, если пойдет. Поэтому там уже нужно будет посидеть, я уже там выходить не буду рано. Минимум, думаю, доллара 4 первый выход должен быть, а то и 5. Что это? А, это Тезис. Тезос. Ах, смотрите, кстати, тоже Тезос. Зеркальный уровень. Дошли. Я, бы, кстати, его чуть подвинул. Чуть-чуть ниже, понимаете. Вот я бы сейчас где-то вот взял бы вот эту зону. Где-то 1.01. 1.01. Вот он дошел. Еще одна-две свечки, ребята. И можно рассмотреть. Стоп понятен. Да. И цель будет 1.20 первая. Такая, ну, локальная. Поэтому нормально тоже. Но надо, чтобы он еще подтвердил. Потому что пока что это всего лишь укол в уровень. Это никакого-то нету, нет информативности, нужно, чтобы еще была консолидация на этом уровне. просмотрим, а ну 4 часа век. Ну да, пока вроде бы останавливает, но еще нету уверенности в том, что это там сейчас 100% будет разумно. 100%, конечно, никто не может гарантировать. Да, есть стоп для этого. Но в целом вот это неплохо. Видите, сейчас цены откатились, ситуация неплохая. Поэтому будьте внимательны. Ребят, кто хочет открывать счета, приходите по ссылке ниже, будет вам э, приятный бонус по нашей ссылочке, да. наши партнеры, то есть видите, дают доступ на крипту, на американские там, фьючерсы, акции и так далее. Поэтому можете посмотреть. То есть ну, все в одной платформе, в надежной платформе, да, которая уже себя испытала, скажем так. Поэтому можете уверенно открывать, если же там какие-то вопросы, ребята, пишите там даже мне, потому что мы с ними там работаем. И я пока никаких там не видел претензий, если какие-то претензии есть или какие-то ситуации есть, я буду говорить о том прямо. То есть все честно, никаких там скрываний нету, поэтому все мы говорим как есть. Не будем никого прикрывать, если кто-то будет виноват в чем-то. Поэтому нужно работать четко, что всем нравилось. И все зарабатывали. Поэтому, ребята, на этой позитивной ноте вам желаю отличного дня, прибыльных сделок. И увидимся в следующей неделе. С вами был Роман Шкудер, компания Фрослайз. Специально для компании Markets. У нас обзор рынка криптовалют. Всем успеха. Пишите свои комменты, ставьте лайки. И увидимся. Всем пока.